Всем привет! Мы находимся на дворцовой площади. У нас в Петербурге наступили наконец-таки крещенские морозы. Холодина жуткая. В связи с этим мы решили пойти сходить в Эрмитаж погулять. И. Все, пошли. Значит, мы покупали билеты на сайте Эрмитажа. Сейчас из-за коронавируса они все идут на определенное время, там через каждые полчаса. И сейчас, значит.. А... Вход в ход музей там идут э, два маршрута. А, то есть не, не просто входной билет, а э, разделено, разделено на два маршрута. Каждый маршрут стоит по 500 рублей. Мы сегодня решили пойти по маршруту номер два. Он из себя представляет в основном э, ну, как бы царские вещи, предметы быта. Вот. Значит, и продолжительность маршрута составляет два часа. Раз, два, три, четыре, пять, пятинок, пятинок. Время у них неправильно стоит. А, правильно, в частном Ходим по одному. Там гардероб, прям Это туда. Вторая маршрут машина вверх да. направо там. Если обратить внимание на потолок, то на потолке он декорирован а, металлическими украшениями, накладками. И вот этот рисунок на потолке, он абсолютно такой же, как рисунок на полу. За исключением гербовых а, знаков, а, их нет на полу, чтобы их как бы не топтали. То есть рисунок на потолке и на полу, он абсолютно одинаковый. Главное украшение этого зала это являются часы Павлин Потемкин. Для Екатерины II специально их купил в Англии. И из Англии они были доставлены на пароходах, там, я не знаю, на, в общем, по воде. И они были в разобранном состоянии в нескольких больших коробках. Приехали они сюда в этих коробках как их собрать никто в общем не знал и собрал их потому что каких-то деталей не хватало какие-то детали были вышли из строя в общем собрал эти чудесные часы которые до сих пор работают наш умелец кулибин который их починил вот они до сих пор функционируют там есть циферблат внизу на грибке стрекоза это секундная стрелка и вот часы как бы сменяются там один, два на грибке на черном фоне Потом покажу, подойдем поближе. Но самое интересное, что эти часы, чтобы они заработали, фигурки задвигались, и они только с помощью завода, то есть механически их заводят. Тогда павлин начинает распушать свой хвост, сова начинает двигать головой. В общем, все это красиво. Но сейчас, во время карантина, эти часы не заводят. А так их заводят обычно в 7 часов в среду. Циферблат находится вон там, в грибке. Вот там меняются цифры, вот сейчас получается три часа. А эта картина, не знаю, видно будет ее или нет, она маленькая, Рафаэль Мадонна с младенцем. Особенность этой картины заключается в том, что когда было сделано сканирование этой картины, то младенец тянется, там книжка. А на самом деле изначально там был нарисован гранат. То есть под слоями краски младенец изначально тянулся к гранату. Но потом Рафаэль переделал ее в книжку. Вот. Какие яркие тарелочки. на А сейчас вашему вниманию представляется Венера Таврическая. По поручению Петра I она была привезена и установлена в летнем саду. Особенность заключается в том, что это первая скульптура ногой женщины в России. Раньше стояла в летнем саду, теперь в Эрмитаже.